Полагает. Едь дальше тварь! Просто едь! Какого хрена я вторая? Просто едь! Просто едь! Я же не файлировала! Какого хрена?! Я даун, я даун, я даун, я даун, меня нагнули. Что? Сказал, что меня нагнали, я стала первая. Окей. Okay. Всем привет, друзья! И сегодня мы снимаем челлендж а, Желтое лицо. Лошади! Еще спасибо, что Крис, что заполнил разговор об. А Не важно, что это за разговор был. Это вы узнаете за кадром, а. Видео за кадром. У меня такие на канале есть, в серии ну, такая рубрика. Ну, короче, сейчас да, мы победим в чемпионат. Нет, вы не думаете, то, что я просто один день забыла зайти. Я никогда не забываю, кстати, зайти, я всегда ухаживаю. Просто это такой челлендж. Сможем ли мы победить? Сможем мы ли это сделать? Давайте, меня же так сейчас нахваливали, то, что не такая крутая. Давайте, давайте, давайте. Рам, рам. Давай, давай. Уйди, в лес. Спасибо. Блин, никогда не добавляю людей в игнор, но тут решила. Зачем я это сделала? М -м -м -м, это мозг, типа, м -м, перекосило. резко кто меня обогнал? Блин, пока добавляла в агнор, не следила за трассой. Повезет. Повезет. Так вообще не будто бы сейчас не успею это проехать, поэтому сделаю так. Блин, это риснулся дерево. А что я сейчас наделала? Не, не, я бы успела проехать, я просто демонка. Или я бы не успела. Роди, вы, думаете, я себе бы успела, если она приехать с желтым лицом коня. Я никогда это не пробовала делать. Интересно. Ну ладно. Ну, пожалуйста. Маш, сама виновата, что Ну, Не профейнула. ты скажем, то есть это муки было, но у меня желтое лицо, мне надо было. Прям вообще неуязвимы быть. А, понятно, да? Давай, давай, давай, давай. Да! Это был... Тинкер? Не смешно. Удачи. А как у меня в фамилии переводится сейф О, это уже офигеть я вторая все, все, все. не поняла постоянно первая, это кто блин да? <гас> какой ты сказала неправильно прыгнула я у меня лошадь направо сама повернула я не взяла флажок роль потеряла Но... страшные тут цену бы туда смотри маша вопрос а как ты не знаешь типа в щите смотри там берут типа вот там Чит накручивает левел, типа, берет все задания делать и задания, которые уже убраны, и, типа, у тебя так вот опыт просто капает. Возможно, они просто тут поставят не 20, или просто там же, типа, ну, это никак не делать. У меня машина тоже летит. Допустим только что летел в какой-то стране, сейчас обратно вернулась на свое место. Ребята, Везет. А, я поняла, короче. Я забыла поставить графику на минимум. У меня FPS мало, поэтому я не обвиню. У меня много FPS, нормально, достаточно. Но здорово. Я между 7 и 8 считаю. 10. -е. Хочу проехать. 8.